Случилось ли с вами в детстве что-то такое, что и сегодня негативно сказывается на вашем психическом здоровье? Неблагоприятный детский опыт, также известный как НДО, определяется как травматические события, произошедшие в детстве, которые оказывают длительное негативное влияние на ваше эмоциональное благополучие, когда вы вырастаете. К таким событиям относятся жестокое обращение, отсутствие заботы и другие виды детских травм, такие как серьезные заболевания, травмы, издевательства, виктимизация со стороны сверстников и так далее. И даже спустя годы после того, как мы выросли, НДО могут продолжать оказывать негативное влияние на наше психическое здоровье и эмоциональное благополучие. Поэтому очень важно распознать признаки затянувшейся детской травмы, которая мешает нам быть счастливыми и достичь всего, чего мы хотим. В этом видео мы расскажем о восьми признаках того, что вы, возможно, все еще боретесь с неразрешенной детской травмой. Прежде чем начать, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не призвано заменить профессиональную диагностику. Если вы подозреваете, что испытываете посттравматическое стрессовое расстройство или любое психическое заболевание, мы настоятельно советуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Во-первых, вас тяготит чувство вины. Опыт раннего детства формирует ваше отношение к себе и окружающему миру. Так, если в детстве у вас был травмирующий опыт, например, жестокое обращение, отсутствие заботы или домашнее насилие, это может исказить ваше суждение и негативно повлиять на ваше психическое и эмоциональное состояние. Неразрешенная травма может проявиться в необъяснимых и беспричинных чувствах сильной вины, стыда и сожаления. Второе. Вы испытываете тревогу без причины. Вы постоянно чувствуете тревогу, но не знаете почему? Вы взволнованы и беспокойны. Часто ли у вас учащенное сердцебиение, обильное потоотделение, мышечное напряжение или дрожь? Все это обычные симптомы тревоги, но обычно она вызывается определенным стимулом или ситуацией. Если вы не знаете, откуда берется ваша тревога, возможно она вызвана эмоциональной травмой, которую вы так долго подавляли. Номер три. Вы эмоционально отстранены. Были ли вы осторожны или осмотрительны в отношении того? кого вы впускаете в свою жизнь после того, как вам причинил боль любимый человек. В то время как другие учатся отпускать свои душевные раны и пытаться снова, людям, пережившим трагедию или эмоциональную боль, легче отдалиться, чем справиться с травмой. Возможно, вы не решаетесь быть уязвимым с кем-либо или завязать интимные, значимые отношения с другими людьми. Номер четыре. Вам трудно быть счастливым. Вам трудно видеть хорошее в жизни. Возможно, из-за травматического опыта вам трудно отпустить свои прошлое и двигаться вперед. Вы сопротивляетесь позитивным изменениям и попадаете в ловушку отрицания, негатива и самосаботажа. В конце концов, счастье может показаться страшным и незнакомым тому, кто так много страдал. Номер пять. Вы боретесь с ненавистью к себе. Для многих людей любовь к себе и сострадание к себе даются нелегко. Но это может быть особенно трудно для тех, кто пережил травму в раннем возрасте. Ваш прошлый опыт мог научить вас тому, что вы не заслуживаете счастья. Поэтому вы прислушиваетесь к собственному негативу и саботируете свои шансы на успех. Постоянство обиды – вот что делает ее такой утешительной и такой трудной для отпускания. Номер шесть. Вы разрушаете себя. Вы росли в токсичной домашней обстановке. Вините ли вы себя за все, что идет не так в вашей жизни, даже если вы никак не могли это контролировать. Эффект детской травмы заключается в том, что она негативно влияет на вашу самооценку. Жертвы неблагоприятного детского опыта, как правило, имеют много проблемных мыслей и поведения, связанных с самооправданием. Вы можете быть крайне суровы и критичны к себе или часто чувствовать себя никчемным и неадекватным. Номер семь. Вы не можете контролировать свои эмоции. Часто ли вы чувствуете себя подавленным из-за интенсивности своих чувств? Вымещаете ли вы свой гнев и разочарование на окружающих? Трудности с контролем эмоций и низкая стрессоустойчивость явные признаки того, что вы, возможно, боретесь с какой-то затянувшейся психологической травмой. В результате вы можете быть более оборонительным, быстро расстраиваться и часто выходить из себя. И номер восемь. Вы тяготитесь не теми людьми. Есть ли у вас склонность вступать в нездоровые отношения с людьми, которые плохо на вас влияют? Динамика ваших отношений с родителями является шаблоном для всех ваших будущих отношений. Они учат вас тому, как выглядит любовь и как следует относиться к другим людям. Какими бы ужасными они ни были, просто по-человечески хочется воссоздать свой ранний детский опыт, потому что он кажется вам знакомым и имеет смысл. Итак, относитесь ли вы к какому-либо из перечисленных здесь признаков? Если да, то как вы планируете преодолеть свою травму и двигаться дальше от пережитой боли? Дайте нам знать в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Если вам понравился наш контент, не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда мы опубликуем новые видео. И как всегда, большое супер спасибо за просмотр!